Не забирайте, никого у меня Спасу тебя, несмотря ни на что Может ли слабак, который не может взять на себя инициативу в такой ситуации Вылечить свою сестру, выследить врага Дайте мою Не этого.